Oh. <laughs> Здравствуйте, дорогие партнеры! Здравствуйте, уважаемые гости! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд является инвестиционно-МЛМ-проектом, основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда это Денис Салагуб. Фонд наш ⁇ это рабочие места. И социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия, осуществить свою мечту. Мы охватываем огромный пласт населения, нетрудоспособного, пенсионного, тех людей, которых сократили на работе, молодежи. Наша цель – как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете, чтобы они могли жить полноценной, интересной жизнью, осваивать новую профессию сетевик, которая дает возможность каждому нашему партнеру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 и рабочее место убрано, твои знания у тебя в голове. Ты можешь в любом месте, в любое время, любому встречному просто рассказать и показать, как работает маркетинг, дать консультацию и в итоге за это получить нового партнера, а также и получить деньги на баланс для вывода. А для того, чтобы вы смогли зарабатывать а, у нас в фонде и... Вам нужно, естественно, пройти регистрацию. А те партнеры, которые уже стали нашими партнерами, я обращаюсь к вам, дорогие уважаемые и неповторимые наши партнеры, развивайте свои соцсети, записывайте ролики, давайте более полезную информацию не только о нашем фонде, но и давайте полезность людям, чтобы ваши странички были интересны, чтобы можно, как можно чаще ваши друзья и не друзья заходили к вам интересовались, о чем вы рассказываете, о каком проекте. Записывайте как можно больше роликов, развивайте свой YouTube-канал, пользуйтесь рекламными площадками. Для этого у нас в интернете очень много рекламных площадок. У нас есть сайты и платные, и бесплатные, где вы можете давать рекламу о своем бизнесе. Ну и для того, чтобы стать партнером нашего фонда, вам, конечно, нужно пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая. Единственное, что у нас регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами в обязательном порядке подтверждается через вашу почту. Почта должна быть указана при регистрации или Google, или Яндекс на другие почты письма, просто наши не приходят. Ну, если вдруг у вас нет письма входящих, смотрите в спаме. Бывает такое, что попадает письмо в спам. Первое, что это нужно, конечно, вам зарегистрировались, подтвердили регистрацию через вашу почту. И следующий шаг – это заполнить профиль. Профиль заполняется в обязательном порядке, ребята. А для чего? Для того, что у нас очень серьезный бизнес. У нас работают серьезные люди. Мы делаем скрины продвижения по площадкам, и по столам. И когда скрин и у партнера нет э, аватара, а, то это как-то становится, э, ну, не по себе. Пришел вроде бы человек работать и зарабатывать, а в итоге получается, что э, или нет аватара, или же э, просто стоит птичка или клумбочка какая-нибудь. Ребята, я э, обращаюсь к вам, пожалуйста, а, не надо. Мы пришли, мы все, все взрослые люди, серьезные люди, и поэтому а, нужно ставить только свои аватары. А, как только загрузили свою фотографию, и код приходит от фотографии сюда на это место, вы нажимаете кнопочку «Загрузить». А сайт перегружается, и ваш аватар устанавливается. Следующий шаг – вам нужно заполнить свои, прописать полностью, заполнить ваш профиль. Это прописать свой э, скайп, указать указать свою страничку вконтакте, указать свой номер телефона для того, чтобы ваш спонсор мог иметь связь с вами как с партнером. И вы тоже будете спонсором, вы же будете тоже приглашать, и ваши партнеры должны видеть, как вот я вижу своего спонсора. Я вижу его логин, я вижу номер телефона спонсора у себя в кабинете, я вижу его почту. Я вижу страничку в ВКонтакте, и я вижу скайп моего спонсора. Я в любое время могу позвонить и написать письмо на почту, отправить. Я могу написать ВКонтакте, я могу позвонить на скайп на, и на телефон. Также в этом разделе у нас есть, нужно прописать ваши кошельки. Кошельки, ребята, прописываем очень внимательно, потому что вывод денежных средств вы будете делать на, на те кошельки, которые вы прописываете. Вывод у нас на Perfect Money и на пайер кошелек. Вы деньги ставите на вывод на Perfect Money в рублях. А на, вам на кошелек приходит в долларах. А на пайер кошелек у нас выводится э, на, э, в рублях. Какие есть у нас площадки для заработка? Вы зарегистрировались. Э, обязательно созвонитесь э, со своим спонсором. Э, решите, на какую площадку вы пойдете зарабатывать деньги. Итак, у нас есть, мы, как я уже говорила, мы являемся инвестиционно MLM э, проектом. У нас есть такие площадки, как Денежный рай, а две автопрограммы. Это автопрограмма Мини и автопрограмма Энерго. Есть две инвестиционные, а, э э две инвестиционные. Так, прошу прощения, ребята. Ага. <с windows> Все у нас инвестиции, которые были фуртуры, у нас убрали. А я даже и не заметила. Вот так у нас работают наши программисты. Что мы даже не замечаем о том, что у нас есть какие-то обновления. Итак, у нас осталась всего лишь одна инвестиционная площадка. Это площадка сейфы от World Money. Следующие наши шесть прекрасных, очень довольно-таки любимых наших площадок – это MLM-площадки, это площадка World Money, это площадка PD, и это две площадки Golden Ring Mini и Golden Ring золотые, «Золотое кольцо». Сегодня у нас будет путешествие именно по «Золотому кольцу». И две э, площадки «Клевер Мини» и площадка «Клевер». На всех площадках, ребята, у нас заработок не ограничен ничем. Единственное может ограничиться только вашей ленью. Если вы не будете лениться, приглашать, развивать свой бизнес, вы будете всегда иметь на балансе очень хорошие деньги для вывода. Вывод у нас работает ежедневно. Для вывода у нас нет ни выходных, ни праздничных дней. Ежедневно каждое утро Денис выводит деньги партнерам. Поэтому бывает и по несколько раз в день. Поэтому самое главное, что наш проект платежеспособен. И огромный респект нашему, нашей администрации за то, что очень сделал прекрасный проект, где мы зарабатываем неограниченное количество денег. Итак, следующий раздел у нас это раздел «Партнеры». Здесь отображаются ваши партнеры до пятого уровня. И здесь находится ваша реферальная ссылка. И партнеры вы можете посмотреть, кто где, на какой площадке у вас активировал какой партнер. Логины партнеров. Первый, второй, третья, четвертый и пятый линии. Здесь в разделе «Промо материалы» можно скачать слайды и можно скачать картинки. Также у нас есть баннеры. Те ребята, которые пользуются рекламными площадками, ставят баннеры. Шикарные баннеры. Я пользуюсь, и поэтому я знаю, что хорошие баннеры. Сколько? Всегда спрашивают, сколько я могу заработать у вас в фонде. Да у нас в фонде заработок не ограничен ничем. Ограничен будет только, может быть ограничен только вашей линию. Итак, первая наша такая площадка, как я сказала, сегодня у нас путешествие будет по Золотому кольцу. Итак, наша Golden Ring Mini, Золотое кольцо. На эту площадку мы... Можем войти а через удвоитель. Это 2000. Что дает нам удвоитель? А дает нам удвоитель два партнера. Первый партнер и второй партнер 2000. Это переход за 4000 в первый блок. Но есть такой вариант, чтобы сократить количество приглашенных партнеров можно миновать этот удвоитель и сразу заходить на 4000 становиться на первый блок ребята что я хочу сказать об этом об этом именно от площадки Golden Ring Mini как видите здесь всего лишь два рабочих стола и в основном мы работаем и на одном столе, сюда на этот стол у нас этот накопительный, он дает возможность нам, переход 20 тысяч накапливается и переход на большое а, золотое кольцо. Но поэтому... Вот смотрите внимательно, обратите те, которые ребята смотрят на YouTube-канале, нет у нас никаких отчислений ни на развитие фонда, нет никаких отчислений в вышестоящем, нет у нас никаких отчислений, я имею в виду администрации, у нас всегда вы наверху, а под вами ваши партнеры. Вы работаете только со своими партнерами. И здесь у нас бизнес нас управляемый. У нас выставляются брони. Куда вы выставите бронь, туда и станет ваш партнер, станет ваш реинвест. И, а на этой площадке, на Golden Ring Мини» и на «Голден Ринг» У нас реинвесты идут а в этот же стол, предусмотрено маркетинг, реинвест этого стола. Он идет именно в этот стол по броне вашего спонсора. Поэтому нужно дружить обязательно со своим спонсором, прежде чем поставить партнера, например, на это место или на это место. Это реинвесты идут с этого места. А вы должны позвонить своему спонсору, чтобы спонсор вам выставил реинвест ваш этого стола именно по его броне. Итак, первое, вы э, активировали э, первый блок и приходит к вам первый партнер. А когда поставить второго партнера, вот здесь вот вы уже звоните своему спонсору, чтобы ваш спонсор поставил реинвест Именно вам, в ваше плечо. Это ваш реинвест. Итак, у вас всего лишь два партнера, а у вас закрыто уже, посмотрите, три места. С -с Смотрим, что будет происходить дальше. А дальше вы выставляете бронь именно под второго партнера. И это может быть партнер а, первого партнера. Это может быть партнер второго партнера. Он встанет сюда именно по этому по этой броне, под второго партнера. А у первого партнера это будет реинвестное место. И вы должны своему первому партнеру выставить реинвест его сюда, в его же стол. И что произойдет? А произойдет 3,700 вам на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас активируется площадка «Клевер а если у кого активирована она и ребята продолжают работать, вот у меня она давно активирована на самом старте, и мы, если у меня в команде люди, которые помимо того, что идут у них пассивный доход по Golden Ring, они еще и приглашают сюда на эту площадку Клевер и получают и реферальные и по уровню. Итак. Если у вас не активировано, то у вас она идет автоматом, активируется. А 3,700 вы получаете на баланс для вывода. А следующий, следующий, четвертый и пятый партнеры, они дают вам двойную выгоду, ребята. Они дают вам, первое, это переход во второй блок за 8000 У нас здесь нет, отдельно покупать вы не можете. Только с переходом через, с первого блока. Идет переход во второй блок. А вторая выгода. Эти два партнера вам закрывают ваше реинвестное плечо, ваше место реинвестное. А под четвертого поставьте бронь, выставите шестому. А у четвертого будет это реинвестное место. И вы уже получите 3 800 на баланс для вывода. Вот так. Итак, за вами идут на второй стол. Это э, ваши реинвесты, ваши реинвесты партнеров и ваши партнеры, которые закрывают свой первый блок и приходят, становятся сюда, на это место. Здесь посмотрите, всего лишь нужно закрыть, сколько закрывается первый, второй. Сколько пригласили партнеров? Да. Вы закрыли всего лишь пятью партнерами шестиместную матрицу. Итак, сюда, когда вставится второй партнер, звоним спонсору, и спонсор выставляет реинвест именно вам сюда. А под второго ставится третий партнер. У первого будет реинвестное место, и тысяча рублей у вас будет на баланс для вывода. А за три у вас активируется Площадка «Клевер». А если она у вас активирована, то вы получаете 2000 на баланс для вывода. Итак, четвертый и пятый партнер. И плюс с реинвеста первого партнера 4000, 8 от а четвертого и пятого партнера у вас 20000 накапливается. И активируется большая площадка Golden Ring. Итак, ребята, посмотрите, вы всего лишь здесь, правда, тоже можно же поставить, выставить бронь под четвертого и у четвер... поставить 6 А у четвертого будет реинвестное место. И вы получите 2000 на баланс для вывода. Итак, посчитайте, сколько? 3700, 3800. А 1000 и 2000, и это 10500. Вы всего будете постоянно крутиться на этих двух столах, и вы будете постоянно получать на баланс по, для вывода по 10500. И плюс еще, вы же будете по клеверам получать, и плюс... Вы будете, будете выходить ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И ваши партнеры, они будут выходить к вам вместе на золотое кольцо. А там уже, ребята, это уже совершенно другие заработки. Итак, вы перешли на золотое кольцо за 20 тысяч. Это шикарная площадка, это моя любимая площадка, которую... Я обожаю, не знаю как. Итак, за вами. Как вы видите, у вас здесь два всего лишь рабочих стола, точно так же, как и на Голден Ринге. А это третий блок, это полностью ваша зарплата. Здесь ваши деньги, которые вы будете постоянно получать, 80, 100 тысяч, 100 тысяч, 80 тысяч, 100 тысяч, 100 тысяч. Итак, вы перешли с Golden Ring Mini, но что я хочу сказать, на эту площадку можно и отдельно активировать за 20 тысяч. Можно вдвоем сложиться и купить по 10 тысяч, и купить один аккаунт, и работать по одной реферальной ссылке. Работают у нас так. Есть партнеры, которые работают именно так. Итак, вы перешли с Golden Ring Mini, а за вами идут ваши партнеры. Партнеры, реинвесты ваших партнеров. Это все а у первого будет это реинвестное место и вы уже выставляете бронь именно со своего кабинета первому партнеру реинвест и 20 тысяч на баланс для вывода. А четвертый и пятый партнер вам, как я уже говорила, дают двойную выгоду. Переход за 40 тысяч во второй блок и плюс закрывают вам реинвестное плечо. А под четвертого выставили брони, поставили шестого партнера. У четвертого будет реинвестная. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, ребята, посмотрите. Сколько партнеров пришло? 6 партнеров. У вас сколько? 40 тысяч на баланс для вывода. Это всего лишь с одного стола. Пока партнеры доходят на третий блок, у наших партнеров уже, у кого 60, у кого 80, у кого по 120 тысяч на балансе для вывода. Итак, сюда на второй стол идут за вами ваши партнеры, реинвесты ваших партнеров и реинвесты от вас и ваших партнеров. И ваши партнеры идут. У первого будет это реинвестное место. И вы что получите? 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч приплюсовывается именно к этим четвертому и пятому партнеру, и у вас за 100 тысяч активируется а, третий блок. Это полностью ваша зарплата. Все до одной копеечки. Ну и под четвертого можно выставить, поставить шестого. У четвертого будет реинвестна, и вы опять получите 20 тысяч. Можно и дальше здесь ставить, делать вареную колбасу, но я в команде у себя не разрешаю это делать. Получили две выплаты с одного стола. Ребята, двигаемся дальше, дальше и дальше. А мы пришли зарабатывать очень большие деньги. Итак, вы пришли на третий блок, а сюда приходят ваши партнеры. Партнеры ваши Ваши реинвесты закрытые, которые вы закрываете. Реинвесты ваших партнеров. И что у нас ставим? Под второго бронь выставляем, третий партнер становится. У первого будет реинвестное место. Вы выставляете со своего кабинета. 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч делится. 10 клонов летят на площадку World Money. Один клон за 5000 на четвертый стол на World Money. И 50 клонов летят на площадку ПД. Вот он вам пассивный доход. по На площадке Golden Ring Mini там идет пассивный доход. Будете постоянно получать по двум клеверам. А здесь вы будете постоянно получать по двум площадкам World Money и площадке ПД. А что дальше будет, когда становится четвертый а, партнер? А здесь уже начинается... А, тахикардия на 100 тысяч сразу на баланс для вывода. Пятый партнер 100 тысяч на баланс для вывода. А под четвертого поставили 6-4 будет реинвестное место, и опять 100 тысяч на баланс для вывода, и опять, и постоянно будете здесь крутиться на этом столе, и постоянно будете получать 100 тысяч на баланс для вывода, 100 тысяч на баланс для вывода, а 80 тысяч на баланс для вывода. Постоянно. Вот здесь, ребята, здесь нужно работать. Вы видите, что нигде никакой, ни одной копейки нигде не отчисляется, ни, никуда не отчисляется. Ни вышестоящему спонсору, ни в админу, никуда. Все деньги идут четко от партнера к партнеру. Вот такой вот наш денежный фонд. А те ребята, которые а, еще не присоединились к нам в фонд, добро пожаловать, а, приходите, зарабатывайте. А, только у нас а, предупреждаю, халявы у нас нет, у нас нужно работать у нас нужно учиться приглашать. А для этого у нас созданы все условия. У нас для того, чтобы вы научились приглашать, у нас идут ежедневно идут вебинары 18:00, кроме субботы и воскресенья. У нас есть командные созвоны, где у нас есть обучение. Мы, каждый лидер в своей маленькой команде дают свои инструменты. Обучаем и э, ролики записывать, и развивать YouTube-каналы, и делать рекламу, и писать посты. Поэтому, если у вас есть огромное желание присоединиться к нам и зарабатывать огромные деньги, хорошие деньги, э, купить себе квартиру, купить себе машину хорошую, добро пожаловать в наш фон. С вами была Ольга Арзуманян. Жду вас в своей команде. Пока-пока.